Которая нам его представит. Его называют миллионером Мессии, потому что он верит в то, что быть бедным — это грех, и что вы рождены для того, чтобы быть богатыми. Рэнди Гейдж путешествует по всему миру, помогая людям осуществлять их мечты. Его уникальная история о том, как из низкооплачиваемого посудомойщика он превратился в мультимиллионера, однозначно свидетельствует, что он достоин такого звания. Он свято верит в то, что индустрия сетевого маркетинга является последним бастионом в системе свободного предпринимательства где обычный человек может создать выдающееся богатство. Сегодня вы узнаете, почему журнал Networking Times называет его современным Наполеоном Хиллом и мастером джедаем в достижении успеха. В этом мощном тренинге он научит вас тому, как использовать силу приумножения усилий для построения быстрорастущей и огромной организации. А теперь, пожалуйста, помогите мне поприветствовать потрясающего Рэнди Гейджа! 19 или 20 лет назад я занимался консалтингом в ресторанном деле и у меня был партнер по имени джим однажды джим позвонил мне и сказал в я хочу чтобы ты приехал ко мне домой в субботу и защитил меня защитить тебя но от чего у тебя же есть три огромных собаки от чего ты хочешь чтобы я тебя защитил он ответил, «Сегодня я был на автомобильной заправке, и когда заливал бензин в бак, там что-то булькнуло, а парень, который стоял рядом, пошутил по этому поводу, а потом заговорил со мной о том, как можно заработать деньги. Мы договорились с ним, что он приедет ко мне домой в субботу, чтобы показать мне, как можно заработать деньги. И я хочу, чтобы ты защитил меня, потому что я думаю, что это Амвей. Я сказал, Амвей? Что такое Амвей? Он сказал, «Ты не знаешь, что такое амвы? Это же парни, которые рисуют кружочки, а под кружочками еще кружочки». Я сказал, «Джимми, я не знаю ничего о кружочках и никогда не слышал об Амвэе, но если это касается того, как зарабатывать деньги, то нам нужно на это взглянуть, потому что сейчас мы денег не зарабатываем». «Хорошо, этот парень приезжает в субботу в час дня, но ты постарайся приехать раньше». Итак, я приехал в субботу пораньше, а в час дня появился этот парень, которого также звали Джим. У него был блокнот такого же желтого цвета, как у меня в руках. Красная ручка, и уже через минуту, как мы сели его слушать, он нарисовал свой первый красный кружок. В середине этого кружочка он написал слово «вы». Затем он нарисовал 5 кружочков под этим кружочком. А под каждым из этих пяти кружочков он нарисовал еще по пять кружочков. А под каждым из получившихся кружочков он нарисовал еще пять кружочков, и вы знаете всю эту схему. Когда я увидел эти кружочки, я был просто поражен. В то время я занимался ресторанным бизнесом и работал. 60, 70 и даже 80 часов в неделю. Вы знаете, что такое частный бизнес и на что это похоже. У вас просто нет жизни. Вы можете работать и по 16, и по 18 часов в день. У меня был приблизительно такой же график. так этот парень рисовал кружочки и говорил о людях, которые зарабатывают сотни тысяч долларов в год в этом бизнесе. На тот момент жизни для меня это были просто огромные суммы денег. Он говорил о миллионерах и мультимиллионерах. Когда я посмотрел на эти кружочки, я сказал себе, «Да, это то, что мне нужно. Я нашел то, чем я хочу заниматься. И я могу зарабатывать 250 тысяч долларов в год в этом бизнесе». Почему именно 250 тысяч долларов? Потому что для меня это была огромная сумма денег. Я никогда не зарабатывал что-нибудь хотя бы близкое к этой сумме. И мои представления о потрясающем богатстве ограничивались суммой в 100 тысяч долларов. И я не знал, почему решил заработать именно 250 тысяч долларов. Эта сумма в четверть миллиона долларов в год просто всплыла в моем уме. Я отношусь к логическим мыслящим и рациональным людям. И когда я увидел эти кружочки, я сразу понял всю суть. Я действительно понял закон экспоненциального приумножения. Никогда раньше я не слышал об экспоненциальном росте. Никогда не слышал о подобной концепции. Но как только я взглянул на эти кружочки, я сразу все понял. Некоторые из вас рисовали эти кружочки сотни раз. Другие рисовали эти кружочки тысячи раз. Но многие люди, для которых вы это делали, не понимали этого. Оставались скептичными и отрицали ваши идеи. Но у меня ничего подобного не было. Когда этот парень нарисовал свои кружочки, то я сразу же понял. Я все понял, и я в Деле. Конечно, Джимми подписался в компанию, а я подписался за ним. И так вы видите, какую огромную работу я сделал, защищая его. Так началась моя карьера в сетевом маркетинге, в корпорации Amway, 19 или 20 лет назад. И вот сейчас, когда я стою на этой платформе, я разговариваю с вами, вы, наверное, думаете, что я стал двойным директором в Amway, заработал несколько миллионов долларов, спонсировал 30-40 тысяч дистрибьюторов. Что ж, все не совсем так. Я занимался бизнесом в Amway 6 месяцев до того, как ушел. За эти шесть месяцев я спонсировал в бизнес одного человека, который был моим соседом по комнате и которому я одолжил денег на дистрибьюторский набор. Конечно, он обещал мне вернуть эти деньги с тех комиссионных, которые он должен был заработать в этом бизнесе, поэтому я одолжил ему денег на дистрибьюторский набор и первый активационный заказ продукции. Я ушел через шесть месяцев, больше никого не подписал. Как вы думаете, почему? Потому что бизнес Amway не работает? Конечно, нет. Люди заработали себе целые состояния в Amway в прошлом. Они зарабатывают огромные деньги в Amway в эту секунду и будут получать большие чеки Amway через 15 лет. Но у меня бизнес не получился. Я не знаю почему, но суть в том, что у меня не получилось. Одно из вещей, которые я открыл для себя, это то, что в то время я никогда раньше не слышал о компании Amway. Как только я узнал об этой возможности, я был так воодушевлен, что стал действительно делать все те вещи, которые мне говорили делать. Я начал контактировать с людьми, звонить своим друзьям, родственникам, соседям, и при этом открыл для себя еще кое-что. Все они уже слышали об МВЭ. И им было не очень интересно услышать это снова от меня. Поэтому я испытал много разочарований, контактируя со многими людьми, но при этом не получая каких-либо результатов. И я ушел из бизнеса. Но так как я контактировал со всеми этими людьми, они знали, что я работаю в компании Amway. И случилось так, что человек, с которым я когда-то встречался по поводу сотрудничества в компании Amway, позвонил мне, потому что у него было предложение. Такое же, как у Amway, но только лучше. Конечно, мне нравился Amway. И если это было лучше, чем «Амвей», то это, несомненно, подходило для меня. Поэтому, как только я пришел на презентацию, они нарисовали несколько кружочков, я сразу подписался. Я спонсировал соседа по комнате. То же дело, те же обстоятельства, тот же результат. Я ушел из бизнеса, потому что у меня ничего не получилось. К счастью, мне позвонил еще один человек с предложением, которое было лучше того предложения, которое было лучше бизнеса Амве. Он нарисовал кружочки. Я в деле. Я еще раз спонсировал соседа по комнате. Правда, на этот раз я был в бизнесе не 6 месяцев, а шесть недель. Потом я ушел. К счастью, мне опять позвонили с предложением, которое было лучше того предложения, которое было лучше предложения, которое было лучше бизнеса в Амвэй. Я в деле. Сосед по комнате даже не стал меня слушать. Поэтому я никому не подписал в эту компанию. Я потратил пять лет Теряя деньги в этом бизнесе, о котором мы будем говорить сегодня весь день и всю ночь. Пять лет. Поэтому те из вас, кто занимается этим бизнесом 90 дней и еще не стал миллионером, или занимался им полтора года и имеет всего 7 человек в своей группе, или занимается им 3 года и имеет в организации всего 30 человек, потерпите еще, потому что я покажу вам, как вы можете вырастить мощную организацию благодаря тем навыкам, которые вы приобретете сегодня. Но сначала я хочу, чтобы вы поняли, что сейчас вы находитесь в гораздо лучшем положении, чем я, когда начинал работать. Потому что в течение пяти лет я терял деньги и постоянно был подавлен таким положением. И я думаю, что поворотной точкой после пяти лет в бизнесе стало то, что я начал посещать тренинги. Я никогда раньше не ходил на тренинги, потому что думал, что они мне не нужны. Я имею в виду те тренинги, где обучали всяким ораторским навыкам и позитивному мышлению. В то время мы работали в новой компании и были воодушевлее этим моментом времени. По нескольким причинам я был очень заинтересован в сотрудничестве с этой компанией и сказал себе, что буду проводить общие презентации. Мы проводили наше собрание в банкетном зале ресторана, который находился за обеденным залом, и нам его предоставляли бесплатно, при условии, что люди закажут себе чашечку кофе или какой-нибудь пирожок. Мы говорили людям, чтобы они заказывали себе что-нибудь, и тогда они могут пройти на это собрание бесплатно. Я начал рисовать кружочки вечером в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу. Пять дней в неделю я рисовал кружочки. Я говорил своим людям, вам не нужно учиться проводить презентации, рисовать кружочки. Все, что вам нужно делать, приводить ваших людей ко мне. Пусть приходят сюда в 19.30, я буду делать свое дело, и они подпишутся. Таким образом, я спонсировал около 30 человек в первый же месяц. Это был переворотный момент в моей жизни. Если раньше, как вы помните, я столько времени терпел неудачи и почти никого не подписал, то сейчас я спонсировал людей целыми толпами. Я спонсировал по 30 человек в месяц. Конечно, некоторые из тех, кого спонсировал я, подписывали своих людей, и моя организация выросла на 2-3 уровня в вглубь. Однако мой восторг быстро погас на второй месяц, потому что люди, которых я подписал в первый месяц, начали уходить из бизнеса. К концу второго месяца ушли 27 человек из 30. Были ли эти люди глупыми, необразованными или ленивыми? Я не знал, поэтому спонсировал еще 30 человек. У меня был костюм, белая доска, маркеры, и я продолжал рисовать кружочки, как сумасшедший. Я продолжал это делать, но в конце концов 28 человек из 30, которых я спонсировал во второй месяц, ушли из бизнеса. На третий месяц я делал то же самое, но люди также уходили. Для меня это был переломный момент. Я начал серьезно изучать законы сетевого маркетинга. Я хотел понять, почему все эти люди так воодушевленно присоединялись ко мне, а через несколько недель выходили из бизнеса. Особенно имея такого замечательного спонсора, как я, который делал всю работу за них, а им нужно было только приводить своих людей ко мне. И, наконец, я понял, в чем дело. Они просто не чувствовали себя комфортно на моих презентациях. Потому что не знали, как делать то, что делаю я. Когда я проводил свои презентации, рассказывал о компании и концепции сетевого маркетинга, они просто сидели и не знали, как они могут делать то же самое. По каким-то причинам я никогда не боялся говорить на большую аудиторию. И для меня это было спасением, потому что от природы я стеснительный и с трудом могу говорить с человеком один на один. Я думаю, именно поэтому у меня был такой большой прорыв в бизнесе, когда я перестал контактировать с людьми один на один и начал проводить публичные презентации. Для меня никогда не было проблемы выступать перед большой аудиторией, хотя многие люди говорят, что лучше умрут, чем выйдут на сцену. Для меня большой проблемой была поездка в лифте с двумя людьми и попытка завязать короткий разговор. Для меня была проблема прийти на вечеринку и завязать с кем-то разговор. Особенно большой проблемой для меня было пойти на вечеринку, где я никого не знал. «Как это ты идешь в туалет? Ни в коем случае не оставляй меня здесь одного. Я не могу то. Итак, публичные собрания были для меня спасением, но они не были выходом для других людей. И мы сегодня будем говорить о том, что может произойти, если вы станете спонсором супергероя. То есть, когда вы будете стараться делать все для ваших людей и быть лучшим спонсором, каким вы только можете быть, вместо помощи вы просто сделаете их зависимыми. И в конце концов я стал думать над тем, как мне убрать себя из общей картины. Как мне заставить работать кружочки, которые я рисовал на доске? Потому что на бумаге все выглядит хорошо. Сначала 5 человек, потом 25, потом 125, потом 625, потом, 625, потом 3125, потом 15625, потом 15625, потом 78125. Но в моей группе картина была другая. Я, подо мной три человека, потом 8, потом 15, потом 54, потом 32 потом 16, потом 4, а потом какая-то домохозяйка из Айовы. И вместо широкой пирамиды моя организация была похожа на ромб, который начинался от меня, потом расширялся, а в какой-то момент сужался и снова превращался в одного человека. И наступил момент, когда я начал серьезно задумываться и понимать силу дубликации. Именно в дупликации заключается магия экспоненциального роста. Именно в дубликации заключается магия сетевого бизнеса. Посмотрите на самых богатых людей в мире. Не на миллионеров и мультимиллионеров, а на миллиардеров и мультимиллиардеров, таких как Эндрю Карнеги, Билл Гейтс, Рос Перроу, Ричард Брэнсон, Джеймс Пол Гетти, Рокфеллеры. То есть на людей, для которых деньги — это деньги с большой буквы «Д». Если вы внимательно посмотрите на самых богатых людей планеты, то вы, так же, как и я, поймете силу концепции приумножения усилий. Вы знаете о том, что Джеймс Пол Гетти написал несколько книг. Я прочитал его книги. Я прочитал все, что смог найти о Билле Гейтсе, Ричарде Брэнсоне, Тедди Тернере, Эндрю Карнеги. Я читал книги о людях, которые зарабатывали огромные состояния, и везде я наталкивался на концепцию приумножения усилий». Джеймс Пол Гетти однажды сказал, «Я бы предпочел использовать 1% от усилий 100 человек, чем 100% своих собственных усилий». Весь этот день мы будем говорить о том, как вы можете использовать силу концепции приумножения усилий и дупликации. Мы будем говорить о том, как вам сделать так, чтобы, когда вы не занимаетесь бизнесом, ваш бизнес все равно продолжал работать. Почему это важно? Потому что в сутках не так много времени, и существует не так много дел, которыми вы можете заниматься. Если вы доктор, или адвокат, или механик, может быть, водитель автобуса или контролер, то вы занимаетесь тем, что обмениваете свое время на деньги. Даже если вы работаете на престижной работе, вы все равно обмениваете свое время на деньги. Если вы президент или основатель компании, вы все равно работаете по концепции «время за деньги». Концепция того, чем занимаемся мы, основана на том, что большая группа людей делает несколько простых вещей. Система, о которой будем говорить мы, отвечает на вопрос, как сделать так, чтобы люди могли работать всего 7-10 часов в неделю. 7-10 часов в неделю, и концепция у усилий заработает благодаря налаженной системе. Зайдите в любой ресторан Макдональдс, и вы увидите, что зачастую этим бизнесом, приносящим 15-20 миллионов долларов в год, управляет 19-летний подросток, которому мать не разрешает брать свой «Вольво», потому что не доверяет ему свою машину. Однако корпорация «Макдональдс» доверяет ему ведение бизнеса, товарооборот которого составляет 20 миллионов долларов в год. Или мы можем прийти в подразделение военно-воздушных сил и найти там таких же молодых парней, управляющих истребителями, которые стоят больше, чем годовой бюджет какой-нибудь развивающейся страны. Почему им доверяют? По той же причине, почему Макдональдс доверяет своим людям. У них есть система ведения бизнеса. Здесь лежат салфетки, отсюда вы их достаете, в этот день вы их заказываете, отсюда вам их привозят. Потом можете приехать в Taco Bell, у которых нет системы. Вы сразу увидите разницу. Потому в Макдональдс на заказ у вас уйдет 10 секунд, а в Taco Bell 60 секунд. В Макдональдс вы получите ваш заказ через 40 секунд, а в Тако через 3 минуты. Если в Тако Бел вы закажете один буррито, то с ним вам подадут несколько соусов и 18 салфеток. И это только для одного буррито и тако. А в следующий раз, когда вы будете там обедать, вообще не будет никаких салфеток. Если вы поедете в один был, там будет лук на буррито, а если вы поедете в другой через пару миль, там лука уже не будет. Почему? Потому что у них нет налажной системы. У Макдональдс есть система. У армии есть система. У аэрофлота есть система. Пилоты высокого класса, которые управляют Боингами 747, имеют список необходимых действий перед полетом, список операций при полете, список действий после полета и, возможно, список всех этих списков. И все это делается потому, что они знают, если систематизировать все действия и процессы, то можно максимизировать эффективность деятельности людей. Если следовать одному и тому же процессу, мы получим один и тот же результат. И мы можем практически гарантировать этот результат, если предыдущие действия постоянно к нему приводили. Сегодня вы увидите большую разницу между моим первым аудиоальбомом «Как зарабатывать по крайней мере 100 тысяч долларов в год в сетевом маркетинге» и сегодняшним тренингом. Я очень горжусь этим альбомом. Этот альбом признан самым продаваемым тренинговым альбомом в истории сетевого маркетинга. Большинство присутствующих людей пришли в этот бизнес благодаря системе, которая изложена в этом альбоме. Самые высокооплачиваемые дистрибьюторы 20 или 25 компаний скажут вам «Да, мы используем систему, которая основана на тренингах Рейнди Гейджа». Первые, вторые, третий, пятый, десятые чеки, а в некоторых компаниях все 10 самых высокооплачиваемых дистрибьюторов используют мою систему. Если вы помните эту программу, то вы знаете, что она очень специфична, строгая и прямая. Вы даже можете услышать такое мнение, что Рэнди Гейдж очень строг. Многие думают, что я строг из-за своей репутации серьезного строителя бизнеса. Эта строгость заключается в том, что если вы работаете в моей организации, то вы должны следовать моим правилам. И если вы не собираетесь следовать моей пошаговой системе построения бизнеса, я не буду работать с вами. Примером другого подхода к построению бизнеса является Том Шрайдер, которого я, кстати, очень уважаю. Том предлагает не следовать системе, а делать бизнес так, как хочет каждый человек. Например, та женщина предпочитает строить бизнес через интернет, тот мужчина любит работать с холодным рынком, тот дистрибьютор хочет проводить домашние встречи, этот работает только на телефоне и все. Все делают все, что хотят делать. Я очень уважаю Тома, но строю бизнес немного по-другому. Я не хочу сказать, что Том хуже, чем я, просто у него другая точка зрения. Если этот дистрибьютор работает через интернет, этот использует рекламные объявления, этот работает на холодном рынке, этот проводит домашние встречи, то пусть каждый делает то, что хочет. Я уважаю Тома, но делаю бизнес по-другому. Если вы читали третье издание моей книги, то вы могли увидеть, что я немного модифицировал ее, потому что в первом издании был очень строг. Скорее всего, я должен был предоставлять своим людям больше свободы, поэтому на этом тренинге я не буду давать четких указаний, вроде «вы должны делать это в течение семи минут», «а это в течение трех минут», «это в течение 10 минут». Я не буду относиться к вам как к большим детям, потому что вы и так знаете, что нужно делать. На этом тренинге мы будем изучать, как ведут себя люди, как на самом деле работает сетевая индустрия, какие навыки вам нужно развить, чтобы добиться успеха. Если вы работаете в начинающей компании, у вас еще нет сильной спонсорской линии, у вас нет еще дуплицируемой системы и пошагового процесса, к которому все следуют, то у вас появится возможность создать все это, основываясь на тех знаниях, которые вы получите из этой программы. Вы будете способны скомпоновать все это вместе, создав систему, которая отвечает на вопросы что нужно делать, как привлекать людей в бизнес, как научить своих людей привлекать других людей в бизнес, как сделать так, чтобы люди были способны следовать этому процессу и добиваться таких же результатов, и так далее. С другой стороны, вы сможете использовать эту систему, даже если в вашей компании есть система, которую все следуют. Вы можете отправить этот тренинг вашим людям, и он поможет им развить те навыки, которые вы хотите иметь у людей в вашей организации. Этот тренинг будет полезен в обоих случаях. Еще одно различие, которое вы увидите между этим тренингом и теми, которые были ранее, заключается они в том, что этот тренинг называется «Нация дупликации». Этот тренинг посвящен тому, как построить огромную, быстрорастущую организацию сетевого маркетинга. Я не буду фокусироваться на том, как построить малый бизнес или как правильно заниматься розничной продажей. Это действительно продвинутый тренинг для тех людей, которые хотят построить карьеру в сетевом маркетинге. Этот тренинг рассчитан на тех, кто хочет стать профессионалом. Начальная часть тренинга расскажет вам о простых и фундаментальных вещах. Но чем дальше мы будем углубляться в программу, тем больше она будет усложняться. А в конце я расскажу вам некоторые вещи, которые никогда раньше не рассказывал. Я расскажу вам некоторые секреты управления организацией из 25 тысяч или 50 тысяч или даже 150 тысяч дистрибьюторов. Я расскажу о том, как мотивировать и воодушевлять людей, как внедрять систему в организацию, что делать с соседними дистрибьюторскими линиями, как распределять обязанности, как выращивать лидеров по всему миру, если вы вышли на национальный уровень, как Создавать культуру в вашей организации и многое-многое другое. Еще я расскажу вам о том, что я узнал о психологии и поведении людей при спонсировании, проведении встречи, презентации, а также о некоторых навыках, которые вы должны развить, чтобы притворить все это в жизнь еще вы увидите что тренинг быстрого старта больше не включен в этот альбом мы сейчас разрабатываем новый продукт который будет доступен уже через месяц он будет называться «Паком быстрого старта от сердечного приступа». Этот пак будет включать все три части, о которых я говорил, ну и другую информацию о том, как быстро начать этот бизнес. Раньше люди были немного сбиты с толку, потому что раньше у нас были раздельные диски, альбомы, и они не знали, что им стоит покупать. Мы сделаем более дешевый пак быстрого старта, который вы сможете дать вашему новому дистрибьютору. В этом паке будет полная информация о том, как нужно вступать в бизнес, заказывать продукт, составлять список знакомых, заказывать визитные карточки, составлять расписание, привлекать кандидатов, пользоваться маркетинговыми материалами и так далее. И все это есть в паке «Быстрый старт от сердечного приступа». Мы создаем продукт, серьезный продукт для людей, которые хотят быстро начать бизнес. Поэтому прежде чем слушать этот тренинг, вы должны пройти тренинг «Быстрого старта». И если же вы еще не сделали этого, то обратитесь к вашему спонсору, и он вам скажет, где его взять. Потому что некоторые фундаментальные вещи вы уже должны знать перед тем, как изучать этот тренинг. Вы уже должны иметь список знакомых, вы должны знать, как обращаться к потенциальным кандидатам, вы должны знать свою спонсорскую линию и многое-многое другое. И в этом же тренинге я сконцентрирую внимание на том, что нужно знать для того, чтобы построить огромную организацию. Итак, давайте поговорим о важных компонентах, которые являются частью системы. Есть семь вещей, которые должны быть в вашей организации. Кто-то называет это системой, кто-то протоколом действий, мы же называем это процессами. Это ситуации в бизнесе, которые повторяются снова, снова и снова. Поэтому если вы хотите иметь дупликацию и быстрый рост вашей организации, вы не должны постоянно делать или объяснять все заново. Вы никогда не построите бизнес быстро, если каждому новому дистрибьютору вы должны будете заново объяснять какие-то простые вещи. Давайте я расскажу вам об этих семи вещах, чтобы вы удостоверились, что они присутствуют в вашей дистрибьюторской линии. Первое. Это процесс предварительного обращения к потенциальным кандидатам. Есть множество способов делать это. Вы можете позвонить кандидату и задать несколько квалифицирующих вопросов, или вы можете сделать это лично, а может быть, вы можете использовать какой-то набор материалов или книгу, или приглашение на презентацию в интернете, у вас должен быть какой-то способ предварительного обращения к потенциальным кандидатам. В следующих двух частях мы рассмотрим два различных пути привлечения кандидатов. Мы рассмотрим работу на теплом рынке и на холодном рынке. Каким бы методом вы ни работали, вам нужно иметь некую систему, как это делать. Следующая часть посвящена работе с кандидатами. Ее можно назвать последовательностью работы с кандидатами. Это тот список действий, через который вы должны провести ваших кандидатов. Вам не обязательно фанатично следовать этим шагам. Вы просто можете использовать два разных пути. Вы можете задавать кандидатам квалифицирующие вопросы. Например, а вы заинтересованы в получении дополнительного дохода? Вы заинтересованы в создании пассивного дохода? Вы когда-нибудь хотели стать начальником? Либо вы можете использовать преквалифицирующий пак из DVD или маркетинговых материалов, которые вы бы хотели, чтобы посмотрели ваши кандидаты. Вы можете использовать любой из вариантов. Дальше вы можете пригласить кандидата на трехсторонний телефонный разговор со своим спонсором или пригласить его на встречу тет-а-тет один-на-один в кафетерии чтобы провести презентацию на третьем шаге вы можете пригласить кандидата на корпоративный телефонный разговор или на домашнюю презентацию либо на большую презентацию в отеле я не буду вам указывать, как именно вы должны действовать, но я предоставлю вам выбор из различных вариантов. И я хочу, чтобы вы связались со своей спонсорской линией и пригласили их к совместному прослушиванию тренинга «Нация дупликация», сказав, «Я хочу, чтобы вы мне помогли с этим разобраться». Самое умное, что вы можете сделать в вашем бизнесе, это сделать так, чтобы ваша спонсорская линия работала на вас. Этому уроку я научился за достаточно большое время, но я хочу, чтобы вы научились этому гораздо быстрее, потому что от этого зависит скорость экспоненциального роста вашей организации. Итак, у нас есть список ключевых действий, и я хочу, чтобы вы делали небольшие заметки в тетради о каждой ступени нашей системы. Например, когда мы проводим презентацию один на один, делая краткий 30-минутный обзор бизнеса, что мы даем кандидату после нее? Это может быть каталог, или видео, или DVD. Вся идея этого процесса заключается в том, чтобы вы делали то же самое, что Макдональдс. И если в вашей организации есть кто-то из 68-го поколения, они живут за 2000 миль от вас и никогда с вами не встречались, то они все равно будут знать, как делать бизнес. И все это потому, что они следуют тому же процессу, что и люди из 68 поколений над ними. Таким образом, мы добиваемся того, что я называю «делать деньги из кокоса». Это является моей золотой мечтой. Я хочу уехать на Гавайи, пить там кокосовое молоко на пляже, а через месяц вернуться назад и обнаружить, что мой чек за этот месяц больше, чем за тот, когда я уехал. Но это может случиться только тогда, когда у вас есть дуплицируемая система. Третий элемент – ориентация нового клиента. У каждого из нас есть или будут клиенты, они проходят через одни и те же процедуры. Например, вы подписываете, Подписываете их на опцию привилегированного клиента, устанавливаете им программу автозаказа и еще многое-многое-многое много, многое другое. И даже если все это занимает 10 минут, ведь это новый клиент. Это должно быть описано отдельно, потому что когда вы подписываете нового человека, он должен знать, как ему работать со своими клиентами. И ему не придется звонить вам. Четвертый элемент – тренинг быстрого старта для новых дистрибьюторов. Это очень важная вещь, которая уменьшит уход дистрибьюторов из бизнеса на 80-90%. Этот тренинг обучит ваших людей фундаментальным основам, которые должны быть систематизированы, потому что вы не можете объяснить все это заново каждому новому дистрибьютору. Секрет нашей программы заключается в том, что мы создали систему, следуя которой вы добьетесь успеха, затрачивая всего 7-10 часов в неделю. Если вы хотите работать так, то вы должны работать с умом. Пятый элемент — расписание регулярных событий. Это может быть телефонный звонок или презентация в интернете, либо собрание в отеле, ну и тому подобное. Суть этого пункта заключается в том, что каждый человек в вашей организации должен знать расписание всех событий, чтобы он мог пригласить своих кандидатов на него. Шестой элемент. Вам нужно иметь структурированный календарь тренинга. Вы не должны проводить тренинги тогда, когда вам вздумается. У вас все должно быть расписано на год вперед. О том, как это делать, мы поговорим позже. Структурированный календарь тренингов является частью нашей системы седьмой элемент пожалуй наиболее важный у вас должна быть стандартизированная презентация стандартизированная презентация это означает что заранее должно быть расписано как вы будете представлять компанию: продукцию поддержку то есть все что нужно знать вашим кандидатам, чтобы принять решение. И если вы посетите семь различных презентаций в семи различных городах, то должны увидеть, что все они проводятся по единому стандарту. Если во всех городах и на всех уровнях вашей организации все презентации проводятся по единому стандарту, то у вас есть все шансы создать себе настоящий остаточный доход, потому что вы сможете вывести себя из бизнеса и последнее самый важный вопрос который вы должны задавать себе при ведении бизнеса не работает ли это а гораздо важнее задавать вопрос дуплицируется ли это Мы можем арендовать стадион проведения Олимпийских игр, заплатить четверть миллиона долларов за рекламу и получить 20-30 тысяч новых дистрибьюторов за одну ночь. Но как эти 20-30 тысяч новых дистрибьюторов будут работать? Ведь они будут пытаться повторить модель поведения того человека, который пригласил их в бизнес. И, конечно, у них не будет пары лишних миллионов долларов на рекламу и соответствующие инфраструктуры для привлечения 30 тысяч новых дистрибьюторов. Возможно, у вас будут возникать какие-то идеи по ведению бизнеса, и вы попытаетесь привнести в него какие-то инновации. Ваши новые дистрибьюторы будут приходить в компанию с новыми гениальными идеями того, как нужно улучшить ведение бизнеса. И многие из этих идей сработают, но большинство из этих идей недуплицируемы. Помните, что ваш главный вопрос – «Не работает ли это?» А дуплицируется ли это? Итак, когда мы вернемся, то будем говорить о том, как искать кандидатов, где лучше их искать, и как работать на теплом рынке. Так что, увидимся!